Здравствуйте, меня зовут Алиса, я приехала из Питера в чистое небо, приехала я 1 августа и провела здесь две недели, мне безумно-безумно понравилось, потому что на эти две недели Моя жизнь превратилась из того, что я хотела бы сделать, в то, что я делаю. И, в общем, я попробовала много-много чего интересного. И теперь я умею крутить, чуть-чуть умею крутить пои и пилить э, электрической пилой. Я забыла, как она называется, но это не важно. Вот. И вообще мы ходили в лес. И здесь очень-очень хорошие ребята. И с ними очень весело и интересно.